Самое главное и самое важное, что, какой сейчас вопрос задают, когда же старт данного проекта? Очень много людей мне пишут, спрашивают, когда старт, что хочу сказать, что мы проводили созвон буквально две недельки назад с разработчиком данного приложения, данного кошелька А4финанс и системы А4финанс, они сказали, что стартуем мы в первую неделю мая месяца. Вот такая информация поступила о том, когда же начинается старт данного приложения. Очень много людей пишут э -э -э и интересуются данным проектом. Почему? Я считаю, что этот проект взорвет 2023 год. Именно э -э, Move to Earn, да, систему. Почему? Потому что в прошлом году хорошо отработала проект Stepan, если помните. Очень много людей на нем заработали. Это подобный проект, но здесь кардинально изменяются механики, Данной игры. Здесь крутая дорожная карта. Очень крутая. С большими планами. Здесь большая команда партнеров. Вот у нас, например, уже по 5, на 5 уровнях около 900 человек присоединилось в нашу команду буквально за 2 месяца. Причем это старта еще не было. То есть мы пока на данный момент тестируем данного робота. Сейчас э, данного робота можно скачать с Apple Store или Google Play. Вот нажимаете на сайте. Ссылочку в описании под видео я оставлю. Сканируете код сканируйте код, скачивайте данное приложение, можете на iPhone, на Android себе скачать, установить и будете пользоваться, как там скачивается кошелечек и, соответственно, приложение. Не забывайте указать пароль, сид фразу скопировать, как это делается при регистрации в кошельке MetaMask. После чего вы проходите регистрацию по спексе, там указывайте наш инвайт код, это Катрин, Катрин я оставлю этот инвайт код, который указывать нужно. Оставлю в описании под видео, также его нужно будет указывать при регистрации, чтобы попасть в нашу мета-команду. Зачем это сделать, я в дальнейшем скажу, для чего это нужно, что, почему мы так развиваем данный проект и почему собираем большую мета-команду. Мета-команда, то есть у нас уже более 900 человек. Потом объясню, почему и зачем это нужно сделать. Вот скачивайте, можете с апк файла, ну, с Apple Store или Google Play скачивать. Указывайте Катрин, придумайте свой пароль шестизначный там также пароль. Э, о, э, логин указываете, свою фамилию, имя, неважно, и проходите регистрацию. Я не буду показывать, как э, регистрироваться, просто покажу, как он выглядит, да, вот так вот выглядит приложение само. Э, там все просто. Сейчас я покажу, как э, сам как приложение выглядит. Вот оно, да. На видеообзоре здесь показано. В дальнейшем мы будем полностью разбирать, как только выйдет в май, после в начале мая данное приложение. Мы будем разбирать с вами каждый пункт данного приложения: как пройти, как зарабатывать, там, как э, интегрировать. Ну, короче, всю информацию я э, буду, буду рассказывать. Там. Что хочу сказать, э, мы в нашем чате, вот наш чат сейчас покажу его. Называется Spexy A4 Финанс Зарабатываем играя в игру Здесь вся информация есть по данному проекту По, данным, по данному приложению Spexy Также здесь мои партнеры записывают видео Бойков Михаил, это мой основной партнер Записывают видео и публикует его в данном чате. Если есть какие-то вопросы, здесь вся информация, мы публикуем, разборы и так далее. Здесь, смотрите, в течение недели-двух мы также будем проводить каждую неделю здесь созвоны, а сессии будем проводить, я думаю, 2-3 раза в неделю будем проводить и разбирать каждую механику, как здесь зарабатывать и как получать доход. Также, смотрите, каждую неделю мы, наверное, 2-3 раза также в неделю будем разыгрывать здесь ценные призы. То есть первое, что мы будем разыгрывать, это лично от нас, там на 100 долларов, на 10 долларов роботов, а также от разработчиков. Они вообще придумали очень интересное такое мотивационное. Тот, кто у нас в чате будет выигрывать робота, самый дорогой робот, который будет есть, там на 10 тысяч долларов, да, например, его будут давать человеку, который выиграет, и он будет получать с этого робота доход ровно сутки. То есть он ну, по механике, по этому, чтобы он посмотрел, как это все работает. Или на 1000 долларов, или там. там неограниченное количество роботов можно покупать. Там получается 5 роботов, 5 видов роботов. На данный момент за 10 долларов, за 100 долларов, за 1000 долларов. И за 10 тысяч долларов, и за 100 тысяч долларов также планируется в ближайшее время запуск этого робота. Что немаловажно, можно прокачивать этих роботов, например, с 10 долларов до 100, со 100 до 1000, ну и до, до 1000, да. А с 1000 до 10 тысяч можно прокачивать данных роботов без проблем. То есть в течение месяца можно своего робота прокачать, выполняя определенные задания, квесты. Хождение полтора километра, там обязательно надо. Я сейчас все расскажу подробнее. Выполнять эти задания и прокачивать своего робота, тем самым увеличивая уже дальнейший свой доход. Итак, переходим на сайт. Смотрите, тут можно посмотреть на сайте, как скачать. Вот я показал уже, да, как скачать этапы развития, метавселенная, демо роли. Давайте рассмотрим, что такое роли. Здесь есть три вида заработка, три вида заработка. Первое это путь инвестора. То есть он покупает робота стоимостью от 10 долларов до 100 тысяч долларов и получает доход 06 в сутки да например но при этом он может вообще ничего не выполнять никакие задания там не проходить квесты и так далее получая чистый пассивный доход будет ну просто покупает робота и получать может он сдает его в аренду да это пассивный инвестор сдает в аренду и люди, которые берут его в аренду за определенный процент, там процент будет варьироваться и 5%, и 10%, и 7%, и 8%, и 20%. Ну как, кто договорится, будет рынок открыт, я так понимаю, аренды. И э, ничего не выполняя, просто получая пассивный доход ежесуточно на вывод, да, пожалуйста. Также можете прокачивать свою команду, метакоманду, а об этом я расскажу попозже, что такое метакоманда. То есть поняли, да, первый это путь инвестора, ничего не делает, просто скачал. Данное приложение купил робота и получает на пассиве. Сдал его в аренду, обязательно сдал его в аренду и получает на пассиве. Второй это путь геймера Что такое путь геймера То есть выбирает робота, в который он хочет. Покупает его или арендует его бесплатно у инвестора, о чем я говорил. да То есть здесь есть как с вложениями заработок, так и без. Вот обратите внимание, геймер может зарабатывать без вложений. То есть взять в аренду робота. Что он должен делать? Проходит полтора километра в сутки, выполняет определенные дополнительные задания, там буквально на 5-10 минут это времени занимает. Также изучает новое, получает награды, изучает материалы IT, блокчейн, роботехнику и отвечает на контрольный вопрос в этом же приложении. И зарабатывает, соответственно, создавать без вложений, запомните. Также смотрите, за прохождение полного цикла заданий в сутки раз в сутки забирает награду в криптовалюте. И на вывод, пожалуйста, за... То есть смотрите, здесь есть как вложениями заработок, так и без. Также смотрите, инвестор тоже может не сдавать в аренду да, данного робота, а выполнять самостоятельно вот эти все задания прохождения полтора км в сутки, изучение блокчейна. И м, после прохождения полного цикла забирать все, весь процент себе. Важно обратить внимание, еще раз обращу внимание, прокачивая робота, выполняя задание, вы прокачиваете тем самым робота. То есть со 100 долларов можно его прокачать до 1000, до 10 тысяч и так далее. В течение месяца, 2-3, как вы быстро это будете делать, еще неизвестно механика э, Механика будет уже э, известна как... Ну, она известна, но как это все на практике будет происходить, мы уже узнаем, когда приложение выйдет MyNet. Все понятно, да? И третий, третий вид заработка здесь это построение мета-команды. Давайте перейдем на мета-команду. Что дает нам мета-команда? То есть мы присоединяемся, присоединяем своих партнеров в мета-команду. 5 уровней с партнерки там, с пяти уровней. У нас, я же говорю, до 900 человек, уже даже больше 900 человек, по-моему, по партнерке, по структуре. И... Вы строите свою команду. Вы строите команду не только в приложении, но и в кошельке Spexy. Да? Который, не в кошельке, а в кошельке A4 Finance, куда интегрировано приложение Spexy. То есть у вас остается фраза постоянно. И этот кошелек можно интегрировать куда хотите. В любой, в любой кошелек также можно интегрировать. Но я буду использовать данный кошелек. Почему? Потому что он интересен. Там будут мосты между разными сетями. Эфир, там Binance, Smart Chain и так далее. Можно гонять непосредственно токены, свои средства. Также смотрите по структуре метакоманды. Еще раз повторюсь, я считал по-моему процентов с 5 уровней можно забирать от своих ниже партнеров. Для чего это нужно? Также создавать свою команду, то есть там же будут еще лидерборды борды мета команд, то есть топы получать будут дополнительные средства, плюшки и так далее. Кто больше пригласит людей. Также немаловажно пример брендирования, то есть Ваши ссылки на соцсети будут, вот как написано здесь, да, отображаться, название вашей мета метакоманды, вы можете бренд создать да, и ссылки на ваши ресурсы будут отображаться в этом приложении. Представляете, если у вас там в приложении 10-20 тысяч зайдет и увидит ваши ресурсы, перейдет, по, это потенциально также вы можете приглашать людей себе в ресурсы, если их заинтересует ваш ресурс. То есть, это вот пример брендирования. И человек, который приглашает и покупает робота, получает возможность брендировать свою мета-команду. Что я скажу по еще мета-команде? То есть, смотрите, если у вас есть какие-то социальные сети, там, свои чаты, телеграммы, и вы умеете приглашать партнеров, пожалуйста, напишите мне в личку ссылочку в телеграм, я оставлю в описании под видео. И мы сейчас... Мы э, тестируем вот такую систему, как помогаем нашим партнерам. То есть, если у вас даже маленькая команда, вот, э, то мы можем вашу пригласительную ссылку размещать у нас на ресурсах. Тем самым вы будете, будете ускорен на варианте э, формировать свою мета-команду. Мета-команда остается в кошельке навсегда, на всю жизнь. То есть, тех людей, которые вы пригласили. И те люди, которые будут использовать этот кошелек, вам будут падать реварды постоянно. То есть создали вот это на всю жизнь, да, там как MetaMask вот кошелек, да. То есть MetaMask там нету такой программы интересной, а здесь есть. То есть э, набираете команду, также эта вся команда у вас остается и в кошельке за вами. А4 э, Finance, который кошелек похож на MetaMask. Будем разбирать также этот кошелек, я все покажу, расскажу. То есть вот в чем интересен еще, что надо э, приглашать людей. То есть если что, пишите мне в личку, даже если у вас нет чатов, телеграммов, пишите мне в личку, я вам помогу э, создать это все, настроить. И у меня есть система, как приглашать э, в данных, э, данное приложение людей. Вот у нас сейчас мы развиваем ветку Катрин. Кстати, код э, партнерский указывает Катрин при регистрации. Я оставлю его в описании под видео. Можете его указывать при регистрации и попадаете в мою мета-команду, в нашу мета-команду. То есть, так же самое само я могу вашу ссылку дарив ссылку рекламировать на своих ресурсах. Пишите мне в личку, будем обсуждать с каждым человеком индивидуально. Так, смотрите, что еще здесь интересного. Дорожная карта, только экономика. Здесь все можете почитать, не буду рассказывать. Этапы развития. Скажу так, что следующим этапом развития это... Будет у них э, Вот эти метавселенные создания То есть каждый кто купит э, робота Также получит в течение периода Определенного еще метавселенную На которой на этих метавселенных мы также Будем зарабатывать с помощью них и проводить э, соревнования между мета командами и также за это получать бонусы бонусы то есть вот здесь еще игровая механика да будет присутствовать в дальнейшем то есть первое что мы сейчас зарабатываем на э, пассивном инвестировании э, как геймер э, будем зарабатывать ну, вот на первый месяц да и приглашая в свою мета команду а потом здесь еще на этих мета вселенных будет происходить э, различные, так сказать, соревнования между командой. Э, смотрите, здесь на сайте также можете почитать механику аренды. Если вам нету средств, пожалуйста, почитайте механику аренды. Сможете арендовать вот э, здесь в разделе по приложению, когда запустится. И мы сразу будем разбирать каждый пунктик данного приложения. Сейчас это не будем делать, сейчас в общем расскажу, как можно здесь зарабатывать. И, соответственно, вывод наград. Вывод наград у вас будет непосредственно э, ваш кошелек А4финанс. Э, и с него вы уже на любой кошелек, на любую биржу можете вывести. Но там будет еще очень интересный момент. Они прикручивают платежные слюзы. С картами, то есть можно э, непосредственно пополнить. Человек, если вообще не знает, как работать с криптой, он может пополнить напрямую с карты приложения. Представляете, это очень интересно. То есть в кошелек сразу приходят деньги, там доллары, евро, USD, там USDT, там в чем у вас есть, рубли, гривны и так далее. То есть я так понимаю, будут такие прикрученные слюзы. Не знаю по каким валютам, но пока ну я думаю, что по основным будет прикручены. И также на вывод вы сможете с этого данного кошелька вывести себе напрямую на карту денежные средства. Это очень удобно, ребят, очень удобно. Э, так, сейчас на данный момент идет бета-тестирование. Там, смотрите, мы на данный момент скачиваем сейчас приложение, так как я показал. Указываем мой код пригласительный, не забываем Катрин. И участвуем в открытом бета-тестировании игры до мая месяца, до начала мая. Нам дают робота бесплатно, чтобы мы посмотрели, как это все работает. То есть вы можете протестировать данный, данное приложение. Так, по структуре я рассказал, по робот-тим рассказал. Так, экономика, там будут XP и SuperXP, два вида токенов, с помощью которых мы, кстати, будем зарабатывать. Нам будет приходить в них награждение, и мы будем их использовать для прокачки робота. Энергия, которая мы будем получать, энергию за прохождение энергии, например, за приглашение людей и прокупку вашими партнерами, мы будем получать энергию, которая конвертируется в доллары. И сразу можно будет вывести ее себе на кошелек. То есть это тоже немаловажно. Дорожная карта, то что они уже вы. Э, Осуществили, то есть, они сначала вот сейчас э, было нагрузочное тестирование, мы тестировали закрытое бета-тестирование, мы также участвовали в закрытом бета-тестировании. И сейчас уже идет открытое бета-тестирование в Google Pay и Apple Story, после чего будет в начале мая листинг и выход в Майны. То есть, вот это как только мы это все получаем, открываем, и соответственно мы сразу же. Сможем уже там зарабатывать В дальнейшем у них видите P2P площадка Для покупки персонажей Можно будет их продавать кстати. Фарминг будет добавлен Стейкинг, бронирование 50% земельных участков О том о чем я говорил Метавселенных Также смотрите Интерактивное обсуждение, обучение будет Распределение земель между участниками Потом аукцион Земель можно будет продавать и Эти земли И зарабатываем на этом ну, соответственно, вот дополнительные активности За которые мы будем получать, что я говорил да, Прокачивать своих роботов Это внутриигровые ивенты Розыгрыш и раздачи роботов Вот То, что я говорил, что мы будем раздавать В своем чате роботов за Тысячу долларов, за десять тысяч долларов За сто долларов э, За десять долларов и так далее Также здесь будут добавлены новые Игровые механики Еще ответы на вопросы Здесь можете почитать В принципе и все, все их соцсети все работает, все нормально, функционирует. Что еще хотел сказать? Да, вот в этом чате, напомню, в этом чате мы всю информацию собираем по данному, по данному приложению. И здесь также будем проводить розыгрыши. Заходите в этот чат, ссылочку в описании под видео я оставлю. И Можете вообще без вложений забрать и выиграть робота, участвуя, всего лишь участвуя на наших голосовых AMO-сессиях которые мы будем здесь проводить, проводить еженедельно. Ну, в принципе, и все. Я же говорю, сейчас, пожалуйста, скачивайте, участвуйте в бета-тестировании. Позже я буду записывать еще видео по обзору, по личному полностью будем рассматривать каждый пункт, каждый пункт данного приложения. Все, всего доброго, до свидания.